Ребята... Дают. Я, конечно, играю в колду с релиза, но чтобы в рейтинге практически все повально начали бегать с РПД, просто какой-то нонсенс. Я даже не знаю, радоваться этому или нет, ибо если все играют с метовыми ппшками, нам это не очень нравится. Если такая же ситуация со штурмовками, то тоже не очень супергуд. Так как относиться к пулеметам? Действительно ли РПД сейчас жарит все и вся? И нужно ли с ним апать? Рейтинг. Давайте разбираться. Здорово, мужские мужчины! Причиной данной суеты в рейтинге является добавление нового ствольного модуля на РПД, который красиво дропнулся с легендарным скином. Донатеры, само собой, не вспотели, получая его, а вот простым работягам пришлось попротирать экран сотика своими пальцами. Ибо, как я понял, практически всю сезонку нужно было проходить в рейтинге. По крайней мере, я как бы так и поступил. Итак, какие плюсы пулеметов мы знаем? Много патронов, неплохой урон хорошая дистанция. Минусы Хреновая маневренность, в нее входит плохой АДС, спринт спринтаут, стрейф и перезарядка. Казалось бы на кой черт нужны пулеметы в колде? А вот я вам скажу что нужны. Точно так же как и канал бабки Не вот этой бабки, а вот этой Тёмыч у себя в кинотеатре заряжает рафля на познавательные материалы про лайфхаки и всякие интересные штучки-дрючки Я бы даже сказал, что он на этом специализируется. Бабка не так давно начал свой путь по ютуберской дорожке, и сейчас как никогда ему нужно подсобить подпиской и кулаки чем. К тому же Темыч на свежем эпизоде масштабный конкурс на 10 боевых пропусков подготовил. Брата-братья, это Рилл Эмба. Обязательно, мужики, залетайте на канал Бабки, пока это не стало мейнстримом. Ссылочку я вам в описании оставлю. Не забывайте ее вовремя лутать. Итак, еще раз, РПД сейчас в моде, так как работяги в рейтинге задания с ним выполняют. Все хотят открыть вот этот заветный модуль, который дает бесконечный боезапас. Но боезапас этот не такой идеальный, как кажется. Он перегреться может, и тогда бесконечность нам не видать. Я решил сразу, как нормальный пацан, зайти на полигон и чекнуть примерно, сколько пуль нужно до перегрева. Сравнивал я с дефолтом РПД с магазом на 100 патриков. Давайте посмотрим. Ровно 100 патронов выстреливает пулек с новым модулем. Кстати, перезарядка и охлаждение плюс-минус похожи, обязательно на ус намотайте. Тогда зреет резонный вопрос. Нахрен нужен данный модуль? Короче, батьки. Я, конечно, не любитель играть с пульками, но мне показалось, что ствол с охлажденным компрессором чисто создан для сетевой игры. Сейчас я вам попробую это доказать. Ну, во-первых, если мы чекнем статки, то у нас не будет дебафа к скорости прицеливания. Это уже хорошо. Также данный модуль накидывает адекватные значения ренжей. Плюс в копилку стабильность к у нас прилипает. По факту в сетевой игре дистанция не шибко важна на пулике. Но все равно желательно что-то взять на бустернжи, если мы хотим немножечко позиционно играть. Во-вторых, бесконечный боезапас при грамотном использовании в сетевой игре становится чуть ли не жесточайшей имбенью. Я бы даже сказал, с такой штукой на дефе и на фармнюков норм играть. Надо будет как-нибудь попробовать. Потенциал такого модуля неплохо раскрывается на опорке и на захвате точек. Сборку я сделал вот такую, лично мне с ней удобно бегать, поэтому тут уже все настраивать под себя все копировать не нужно. Еще чуть не забыл добавить, что я с такой комплектацией старался подкушивать противников, ибо долго на месте не позажимаешь. К тому же АДС более-менее у нас получился. Если вы хотите чисто чилить позиционно, то тут все-таки я рекомендовал бы отыгрывать на дистанции вот с такой сборкой. Я знаю, многие любят брать монолит на глушители, выбор как бы неплохой, но лично меня лишний разброс в режиме прицеливания не особо вдохновляет. Опять же, тут смотреть сами по себе, господа. Так брать или не брать новый модуль на РПД мой вердикт что да, использовать можно, но как бы с головой. А вообще лучше всего мужички учиться играть на снайпушечках и дробаках, ибо в следующем сезоне будет слишком жаркая жара, чтобы игнорировать эти классы. Я еще об этом вам поподробнее расскажу чуть позже, а сейчас хочу сказать большое спасибо вот этим потрясающим людям за поддержку меня и Тимура Фигера на нашем совместном стриме по старой доброй традиции мы передадим особенную благодарность и в комментариях вы уже знаете, что можно черкануть. И еще отдельное спасибо бабке за поддержку на стриме, да и собственно говоря на этом киноматериале. Еще раз вам хочу напомнить, что у Темыча конкурс на 10 боевых пропусков сейчас проходит. Я вам ссылку на ролик с конкурсом в описании уже оставил, так что оставляйте кулакич на этом материале, переходите к бабке, передавайте от меня привет и участвуйте в этой движухе. Ну, а а я угнал-погнал. Это был Огнянский. Все только начинается.